Друзья, я сегодня с этим всех приветствую, кто заинтересовался. Как вы уже догадались, это скрепкосъемы. Вот такие вот. У меня их два оказалось. Но они разные. И несмотря на то, что они похожи друг на друга, у них есть небольшие отличия. Сейчас мы их рассмотрим и посмотрим их в действии. Кстати, очень нужные девайсы. Кто думает, да нафига оно нужно, тоже глубоко ошибается, что это ненужная вещь. Я тоже думал, что это ненужное, оказалось крайне полезная штуковиной для снятия скрепок. Вот смотрите, один вот от такой компании, а другой вот от такой компании и это не реклама друзья я просто делюсь опять же в очередной раз повторяюсь делюсь полезностями хочу просто обозревать некоторые нюансы и да видео вот в таком пока формате пока зима весна слякоть мне негде снимать пока снимаю вот так вот в таком виде на что есть и как умею так что не обессудьте если что итак давайте рассмотрим понадобится вот эта штука мы сейчас забьем скрепочки Специально заклеил название, чтобы вы не, тоже не считали, что это реклама. Обозревал этот степлер. Как он работает, еще раз подтверждаю, что просто бомбическая модель именно вот эта. Они разных бывают производителей. Вот, слабенькое усилие. Три скрепки с полуслабым усилием вбил. Три скрепки с мощнейшим, вон они утопились. И три скрепки с самым слабым усилием. И вот смотрите, как она снимает. Испытаем вот этот, и вы убедитесь в том, что это нужный девайс. Вот у него такая здесь подошвочка. Вот так вот он передвигается. То есть вы поддеваете скрепку. И вот так вот надавливаете и скрепка выходит причем здесь смотрите такая лопаточка шпателечек которая позволяет полностью зацепить и когда вы нажимаете вот эта лапка верхняя она ее придавливает ну и легко она выдавливается отверткой не получится, я вам сейчас это тоже в конце покажу, как это отвертка и сплошные мучения. Во-первых, не подлезешь, во-вторых, все время неровно ее вытаскиваешь, и вот так вот приходится с края на край ее выдергивать и плоскогубцы применять, а здесь ничего не надо. Итак, давайте посмотрим вот на одной скрепке вот с этим примером. Здесь лопатка немножко толще, вот этот носик. Вот так вот, как утюжком подъезжает, надавливаете под скрепку, и вот так вот она вытаскивается. Смотрите, как легко это произошло. Смотрите, видите, скрепка осталась на лопатке. То есть, когда у вас много таких скрепок, где-либо что-то прищелкнуто, какой-то материал, вот этот вот девайс крайне необходим. У него прекрасная такая рукоятка, кстати, очень удобная. И вы чувствуете, как вот выщелкиваются вот эти вот скрепки. Вот смотрите, которая глубже, уже появляются проблемки в использовании вот, и, вот такого девайса. Но тоже ничего страшного нету. То есть вы, получается, не подъезжаете, а вот так вот просто вот подтыкаете. Ну и продвигаетесь, и опять же снимаете. Это гораздо легче, конечно же, в большом объеме, это тоже очень выгодно. А если брать, допустим, отвертку, сейчас я покажу, смотрите, какой процесс происходит. Во-первых, она толще сама по себе. Во-вторых, вам надо будет, смотрите как, видите, как она уже один край вытаскивает, другой не вытаскивает. Смотрите, вот в чем прикол. Вот он, видите? То есть вот подделе, прям на ваших глазах это все сделал. И рукой надо додергивать плоскогубцами иногда. Бывают скрепки такие мощные, что их рукой-то не вытащишь. И плоскогубцы рвут, кусочек остается там, а вам этого не надо. Вот три скрепки сейчас я вам показал. Вот этот девайс, да, у него немножко толще, короче, вот эта подошвочка. Но у него есть одно преимущество вот с этим. Смотрите, я сейчас покажу вот на этом и на этом отличие. У этого, видите, какой здесь шкив стоит, да, вот такая перекладинка. Она вот тут вот как бы проклепана. Когда вы давите, он упирается в нее. То есть, вот, видите, подъем происходит. Сейчас покажу. То есть свои нюансы. Смотрите внимательно. Я думал, это вообще какой-то беспонтовый инструмент. На самом деле нормальная вещь. Смотрите. Раз. Вот, видите, как он? Раз. Раз. И автоматизация процесса некая происходит. А у этого девайса, смотрите, у него не шкиф, а у него вот такой язычок от этого корпуса загнут вот так. Я считаю, что вот это вот понадежнее будет при сильном усилии. А это будет не очень надежно. Хотя это все относительно, опять же, мне кажется, вогнется просто туда этот язычок. Но вряд ли. Видите, он немножко туда вдавлен. Его может быть... Имеет смысл потом сюда поддеть. но ну, я пока ничего не делал. Инструменты пользования, да, ну, и никаких еще не выпало косяков. И вот на вот этом производителе тоньше вот эта вот подошвочка, лопаточка, да. То есть, ей удобнее получается захватывать скрепки. Вот, смотрите, подъезжаем к скрепке, захватываем, и он сразу ее берет. Видно было вам, нет? Сейчас еще раз продемонстрирую. Еще раз, смотрите. Тут меньше угол хода, чем на таком. И тем самым вот этот вот крепкосъем, или как скрепко снимать, он достаточно легко, как бы сразу выдергивает, то есть вы подъезжая сразу ее удаляете вот эту. вот я удалил здесь была не очень сильно забита здесь была сильно забита а здесь наполовину со всеми скрепками справился вот этот вот девайс опять же повторюсь не придавал значения вот этим инструментам. раньше плоскогубцами отвертками выковыривал все время что-то нарушал какой-то процесс технологический а теперь вот этими вот удобными всегда вот я ее, видите, достал. Вот эти, вот этот как бы удобнее, вот этот сразу говорю удобный. но этот неплох. У этого ручка просто бомбическая, кстати, и у этого тоже неплохая. Они по весу, кстати, такие тяжеленькие. Этот тяжелее почему-то. Тут ручка, по-моему, такая как бы летая, а здесь полупустая. Ну не знаю для чего это тяжесть немножко можно разглядеть что они отличаются видите вот приглядитесь их наконечники отличаются форма подошвы отличается для разных видов скоб они подойдут получается у меня полный бомбический комплект и вы тоже как бы себе обратите внимание на это и давайте теперь рассмотрим вариант с каким-либо материалом да вот допустим вот у меня вот такая вот Плюеночка под рукой. Вот, давайте я сейчас прищелкну. Вот пакетик. Прищелкнул. Причем, смотрите, я не придавил, она вот так вот легла немножко. Вот, ровненько теперь, видите, я прицепил, прицепил, прицепил, прицепил, прицепил. Давайте вот сейчас с материалом посмотрим, как это дело вы. Подъезжаем к скрепочке. Поддеваем, вытаскиваем, подъезжаем к скрепочке поддеваем, вот, раз, видите, она выскочила, еще раз, это вот этот вот девайс, скрепка съем, вот, видите, раз, и все, Отвертка так не получится, смотрите, я уже начинаю ковырять, видите, уже материал поддевается отверткой поддевается но ну, смотрите я уже материал тут покорябал можно обойтись и без этого конечно всего но я считаю что все равно приятнее вот иметь вот такой девайс и скрепочку поддевать вот зубром давайте вот этим вот теперь вот видите раз подделся чем удобно у него сразу у них вот у этих э, штучек есть сразу упор смотрите вы ровненько раз и все так подъехал и поддел отверткой надо вот как-то самому шо ли уже вот так вот шажочками пере, перекатывать или что-то подкладывать вот так вот надо будет но это уже две руки и неудобно сняли скрепочки давайте сейчас еще снимем, после вот видите раз бывают такие моменты когда материал ткань там нельзя повредить и вот эта вот штука она достаточно выручит видите здесь во первых круглая круглая здесь углов нету круглый носик и сама вот она такая скользкая то есть она для этого и предназначена. Видите, она скользит отверткой тоже можно скользить но она смотрите шуршит слышите а вот это вот не шуршит она скользит вот и у нее вот здесь вот такая вот как бы дугообразная такая подошва, она позволяет ну легко снимать. В общем, вы не будете материал сильно беспокоить. Друзья, опять я долго, давайте, вот всем все понятно теперь про эти инструменты. Спасибо, что смотрите, оставайтесь со мной, все, всем заимка, всем громадное спасибо, пока-пока.